Привет друзья, с вами Амир Исламов, поздравляю всех с наступающими праздниками и в этом видео уроке я покажу о том, как можно поставить видео в ваш проект на Behance достаточно простой урок, но попадись он мне ранее, сэкономил бы мне неплохо так времени покажу как это примерно выглядит, вот у вас есть проект на Behance и туда интегрируется видео какое-то видео будет у вас автоматически воспроизводиться, Behance позволяет вам воспроизвести одно видео автоматом, вот например у меня нижнее, а остальное по кнопке play. Но можно сделать его, например, с помощью анимации. Так, давайте расскажу, как все это делается. В первую очередь заходим на сервис Vimeo. Не рекомендую интегрировать видео с помощью YouTube, чаще всего качество качество очень сильно страдает. Vimeo в этом случае справляется гораздо лучше. Регистрируемся на сервисе, делается это очень просто. Затем нажимаем на кнопку Upload и грузим ваше видео. Выбираете файл на компьютере и жмете загрузить. Далее после загрузки у вас появится ваше видео. Нужно будет подождать, выглядеть будет оно примерно, ну не примерно, в точности вот так вот, откроется окно. Вы зададите название и теги, по которым будет искать ваше видео. Что делаем далее? На Behance, вот к примеру, вы грузите, давайте мы нажмем на создать проект. И загружу для примера этот же макет. Конечно же, прежде всего, вам нужно создать его в фотошопе. Размеры по ширине 1400 пикселей. Вот, я создал макет, который буду загружать на Behance. В этом месте у меня будет воспроизводиться видео. Что я сделал? Я поделил макет, получается, на несколько частей. Первая часть до начала видео. И вторая часть, уже где начинается само видео. Затем в видеоредакторе я подставил сюда уже само видео. Извиняюсь за тавтологию. И идет дальше макет. До начала следующего видео. Здесь снова разделяется. Соответственно, на сервис Vimeo нам нужно загрузить вот этот вот отдельный участок макета, где будет воспроизводиться видео наверное, у вас в голове каша. Вот мы загрузили первую часть в фотошопе, допустим, до начала видео. Биханс у нас грузит, имеет, имеет возможность грузить проект частями. Так, я немножко не ту загрузил часть. Ну ладно, думаю, принципы вы поняли. Так, далее вы нажимаете «Строить мультимедиа». После того, как я загрузил первый экран, до начала видео я нажимаю строить мультимедиа в том месте где у нас будет начинаться блок с видео сюда мы будем интегрировать наш код мы перешли на Vimeo здесь нажимаем на share далее открываем вот эту вот вкладку Show option так себе у меня с английским что делаем дальше убираем лишние галочки Трет, тайтл, вот это вот все. Это нам все надписи не нужны, мы их убираем. Далее включаем автоплей. Loop здесь видео, это у нас повтор. Вот эти галочки нам не нужны. Все, и далее просто копируйте этот код, ctrl-c, и вставляете на сайт Беханса. Все, видео появляется у вас на сайте. Иногда бывает, что у вас не подходит по ширине макет, например, и блок с видео. В этом случае я ручками поправляю в этом месте ширину, либо высоту видео. То есть здесь вот ширина white и высота height. Все, после загрузки первой части, вот вы загрузили первую часть до видео, затем блок, где у нас начинается видео, и просто прогружайте остальные части макета через отправку файлов, либо вот снизу на стрелочку загрузки. Вот такой вот простой способ, но я думаю многим в будущем пригодится. На этом все, если видео было вам полезно, ставьте Палец вверх и подписывайтесь на мой блог ВКонтакте. Также оставлю ссылку на свой Behance в описании. Всем спасибо, кто досмотрел, и до следующих видео уроков. Пока.